то дом дом дом Сначала тех его знал. Привет привет много привет привет привет Он так и валяется Привет привет Новые люди не новые, привет, новые, привет, Антон, привет, Антон, привет. Пум-пум-пум-пум-пум. Народец. Да. Второе упражнение, да, я покажу, как оно должно примерно идти. То есть, подтягиваем круговые схемы, та же самая. четыре подхода, две минуты отдыха, делаем на максимум. что вот ты подтягиваешься и переходишь в себя, то есть у тебя плечо как бы вот такое вот движение делает, оба плеча. Ты должен их в синхроне делать, в идеале. То есть, если есть возможность -то на камеру записать, чтобы кстати, посмотреть, то должно быть именно вот таким же, плеча. А вот это вот рожденница. Вокруг света за 80 дней. То сделать первые два упражнения, отдыхать 15 минут, затем мы делаем последний подход подтягивания, будем делать узким хватом. То есть это то же самое 4 <coughs> 4 подхода, две минуты отдыха, делать узким. Когда делать узким, может дальше не потянуть себя как бы, то есть согнув руки в локтях. Но что я, скорее всего, не получится, мы дико забиты сейчас. А И старайтесь потянуть турник вот к себе, там, к груди, к животу, чтобы локти ушли назад в спине. Тогда у вас получится делать подтягивание. И вот такие вот надо максимально высокие стараться делать. Теперь подходы высшим флотом. Поехали. На... Поймаю, конечно. минут, затем идешь на брусья, делаешь. Прогресс как заходит. Да, да, да. Что это? Заходят заходят заходят. Заходят. А что это? Просто вот в одну сторону, в другую кольон. Ну, Отдохни 15 минут. 20% процентов от максимума. И отжимания делаешь от скамейки, ноги на скамейку, либо повыше на что-нибудь. Для легкого груди, чтобы было. И то же самое все. Приседаний не будет. Эх. Эх. Нельзя все сразу. Нельзя обед необъятные. Поэтому сяди без приседаний. На следующей неделе, если Садя будет, ты его скажи на форуме, там напиши и передав. Сайх, хотим приседания. Пятое упражнение, отжимание, ноги на воздушности. Так вот выглядит. И, И делаем тоже четыре подхода каждый на максимум. Вот эти две минуты между подходами. Последнее упражнение... упражнение на сегодня Подъемы ног Если подъем ног слишком легко Делайте подъем до уголка И повороты влево-вправо И так пока не сделайте 100 повторений Отдых между подходами не важен Важно сделать соточку И все, тренировка закончена. Так и наш видосик на сегодня В следующий раз будут более информативные видео Я обещаю Очень, очень обещаю так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и приходите тренируйтесь с нами не скучный сад, если вы в Москве или области. Или запускайте свой воркаут-движуху в городе, проводите тренинг для участников стодневного воркаута. Это весело. Весело, да? Весело? Весело? Да, конечно, весело. Весело. Весело. Довольны и ноут старше. Не-не-не, нет, нет, нет, нет. Довольные новые ну, старшие лица. Да. Вот так вот у нас все проходит. Пока. Там чувак, как который это? делает 163 Все на Брусси. чтобы хорошо было. Чувак, который там... Проспал от Москвы, да? Там... Все в близко. Они, да, да? они должны быть в Москве. Они, да, они были быть в Москву. Пацаны, вы что тут делаете, влюбился, да? Причем-то, давай, зарегистрировались в Москву, туда, в Лужнике. Они тоже самое подумали, да. Самый лучший, поехали в Любин. Сегодня там в Лужника сейчас нет никого, поехали. мы едем, А я всегда так говорю, при любой пояснике говорят, да там слабые, никого сильного не будет, а там титаны какие-то. Титаны. Просто японцы, они. Я не знаю, они тренируются, каждый, кажется, вообще не спят. В общем, приезжаю, там мне такие, о типа, здорово, Сань, здорово, Ребята давно не видели там, Оказалось, там девчонка из Химок, я ее, она с самого начала, как я только начинал воркала в городе продвигать, и вместе там со мной продвигала эту ну, помогала. И я такой, ух, ешкин давно не видишь, это, это забавно, вообще, встретились с ребятами там, давно полугарались, пообщались, говорят, там чувак 163 раза делал". Это просто реально очень много. 163 раза это очень. При том, что я... А, еще, Забыл сам главное сказать. Сегодня я проснулся со сногом, забитым носом. У меня дико болит горло. То есть, я сегодня заболел. Башка. Это было после пятницы? Это было... Да, после я вот сейчас продал в рубашке. Давай, вечером. Ну, в общем минимум надо ехать смотри окошко там мини не торофлю вообще, говорю ничего не уже поел такой хороший слово макарошки перетрени в общем приехали я такой типа здорово здорово оказывается там был чувак который тренит по нашим программам он еще с того года, я помню, у него уровень был слабый, сейчас у нее поднялся. Тренит по нашей программе, смотрит видосики, то есть все вас он знает. Он палит, да, сразу? Да, он, он мы такие, я приезжаю, и, честно, я забыл, как он вообще выглядит. Вот, смотрит на меня, так смотрит, он улыбается, я говорю, так, понял, он меня узнал. Я говорю, здорово, он скажет, типа, здорово. Ты точно знаешь, Поболтали так, типа, с ним. Он говорит, ну, он записался в ФП, после выходов и брусев он выписался из ФП. Ну то есть после выходов он выписался с ФП, типа, перешел во фристайл. Он занял второй выставил. И он, я такой, не спрашивай, когда ты передумал, ну, выписать вот ФП то что он перекородел. Он такой, ну как вас увидел, тогда. Я тебе керну как его забавил. Ну вот, это круто, что еще один фанат, который смотрит наши видео, у вас все внутри. У меня вот вопрос вот такой, как мы не знали об этом соревновании сегодня. Не знаю, а это все конторно. Там, там вряд ли бы, наверное, выиграют. Вы что, сами узнали я в раз? Я просто говорил, чтобы поехали, посмотрели, да. чтобы потом сюда вместе все приехали. А то мы приехали, да. это все проблемы. Можно, можно же было, да, поехать. Мальчик в желтеньких штанишках. В Оранжевый. Два раза. Тихо, он 30 пытается выжить, он сегодня не смог выжить 30-ку, он расстроился, А, он пытается растроваться. Реабилитируется, да? Да, кстати, сегодня я потянулся, ну, зашли мне 34 раза, потянулся, 35 вроде бы, ну, пофиг, за чистыми только считали, да? Ну, там, ну, как, нормально я там надергать могу и тоже 35 Не, Ну то есть, как обычно, парни, потянуть Ну, ничего особо 35, 34 сделали Мальчик в оранжевые штанишки На брусьях я сделал Не расстраивайся Иди сюда, расскажи нам, почему ты нас никто никого не позвал, чтобы мы за вас посмотрели Я сделал на стопом С На стопом я сделал больше всех, чтобы в Мы могли своим ходом приехать На брусьях, какая Потому что все остальные как никто не выбрался ни о чем. Ну, там Но мне донсо, можно максимум было сделали 60 на трусе. А, а из потяги... Ну, что потя... бы ну, не считается? Не-не, в просто как бы, ну, это для себя уже, чисто. Вот. 29. Один раз, нечего? У меня ты? правая рука спадает, я не могу хватать. Ну, возьми лямочку. На спина? Начинает он отжиматься на трус. По нему вообще не скажешь, что он отжимается больше сотки. И я теперь понял почему. Только скажешь почему. Я понял, почему я понял. То есть, ну, как бы на меня если посмотреть, если я забьюсь, ну, можно сказать, что я там делаю раз 60, там, все. него, ну, да. по нему и скажешь, ну, раз 40. Ну, да. То есть, вообще-то, ну, парнишка ни о чем Ты поедет, ну, может, и объясни, почему. Короче, во-первых, у парня нет негативной фазы повторения, то есть он берется и так... Бросает вниз, помоет да? на инерции и обратно Вниз и обратно Взрывные э такие Я называю это эффект пружины а Потому что когда ты падаешь в самый низ Ты падаешь, потом тебя потом начинает вы вы Да. да тебя, не... тебя пружинит дверь Это первый момент Второй, он сделал 60, 60. 60 стопом. Он Сделал 60 нон-стопом И затем еще 80 по одному по То есть одному? сделал, 2 секунды отдохнул Сделал, 2 секунды отдохнул И так 80 Это заняло до хрена времени Просто. В общем, он сделал 140. Я сделал 114. Он сделал 7 выходов, я сделал 13 выходов. Ну, ему зачем 7 выходов? У меня за ними столько было в промежутке? Это было много, наверное. 20, наверное, есть, да, пьет. есть, там минут двадцать Ты считай ну, свежаком делать. Ну по идее, там, ну не свежаком Я там ну, уже да, успел отойти там, Руки отошли на Блять, Ты-то отходишь, отходишь ты прошел, пришел и все, отошел Ну вот, читай Я понял, что по баллам я на два очка Не отстаю от него То есть мне на два потери сделать больше, чтобы получить первый в общем, он подтянулся 33 раза, хотя я бы не сказал, что он 33, да? 33 последние я бы не сказал, но он грипп вот Ты ещё не сказал, что ты думал сначала, что опережаешь его на 40 баллов, а Да, я бы что-то в голову не взял. а на Да, я считал, что это сделал на брусь. Я такой, типа, ладно, пофиг, я на 40 баллов его перешёл. Я как бы уже на 14. То есть ты на брусьях не дожал, да, получается? Так бы ты хоть постоял, а там был и сам Да, как бы важно. А тут нет. я такой, блин, проиграю. Ну, в общем, он 33, но ему засчитали 33, мне 35 не засчитали, Я засчитали, так я говорю, все, Первое 100 И самое забавное, я думаю, ему дадут первое, не второе. Там как бы судьи даже, они не решили сделать какой-то конкурс. То есть там, допустим, есть, ну, если спорный, допустим, там, кто больше уголок проект, кто больше выхватит, кто больше дожмёт, ну, чтобы убить, кто сильнее. А туда они ничего, они как решат судьи, ну, он Люберец по вручает глава Люберецкого райони, В итоге вообще. я первый. Ему дали в кубок, Вы как бы принесли максимально. Попокаливающий. А, а... Хочется, сходится, Ну, еще кто-то. Хочешь, конечно, скажу. Я скажу. Сходим, смотришь, и ты скинешь. Это он, я его знаю. Почему что? Это не мой кубок. Да, больше кубок возьми, медаль. Чисто выходы, да, делал чувак, который делал 15 А, ну, вот, вот три человека, вот, чисто. Посмотри, У меня последний был вот такой. И я такой, да. А у меня у меня знал, что трицеп сильный. Если закинул флаги, я выжму хоть вот отсюда. Я вообще покер. Я даже проверял, я ускочу вот так, брал, опускал вот до сюда, то есть как плоско и выжимался вообще на изи. поэтому, если у меня получилось закинуть флажки, я говорю, о, круто! Выход, все, не буду там. Не там через связки дожимают, я не могу, у меня связки слабые. Я говорю, оп! Пошло, сила, пошла. Ну вот как-то вот так. И там очень все долго затянули. Ждали пока приедет чертов, то там, губернатор там или? Мэр. Мэр там. Какая-то болтовня, там простилось железные яйца, вспомнил. Там я говорит, типа, вы остальные. Такой, типа, мышцы у вас стальные, такой, и яйца у нас стальные. вы нас не снимали там вообще? Будет потом делать после? В четверг выйдет, понятно. Ну ты мне тоже где-то во вторник, понедельник, обещал в туалет, где а она... <свес> ну, <свес> но, подсыпать то надо. <свес> надо но, но, но, но, но, но,